Задумайтесь. Население Америки в 2012 году 314 миллионов человек. Из них 8 миллионов – долларовые миллионеры. Это каждый 39-й человек. Из них полтора миллиона миллионеров сделали свой капитал на сетевом бизнесе. Это каждый пятый миллионер в Америке. Вы считаете Японию передовой страной? На сегодняшний день почти все продукты в Японии продаются через МЛМ. Это продукты питания, одежда, вода, электричество, мобильная связь. Зарплата президента России – 10 тысяч долларов в месяц. Президента Франции – 19 тысяч долларов в месяц. Президента Америки – 33 тысячи долларов в месяц. Средние лидеры МЛМ-компаний выходят на доход 50 тысяч долларов в месяц уже за два года думаете так не бывает возьмем жизнь среднестатистического человека 70 лет из них 50 лет живет на самообеспечении из которых 16 лет спит 25 лет работает 35 лет проводит в дороге на работу и лишь 5 лет находится в окружении родных и близких сколько же лет человек по-настоящему счастлив только задумайтесь тот уровень дохода в сетевом бизнесе, который раньше достигали за 10-20 лет, сейчас новички делают за 1-2 года. Благодаря интернету, знаете ли вы, что индустрия сетевого бизнеса выпустила самое большое количество миллионеров в мире? Пока вы смотрели этот ролик, три человека стали долларовыми миллионерами благодаря сетевому бизнесу. Говорили вам об этом в школе или институте? Если нет, то почему? Очень важно никому об этом не говорить.